Здравствуйте, я Юрий Апарин, региональный представитель марки Robocup. Сегодня мы с вами попробуем на практике нашу самую популярную модель CL50. Многие ее знают, но сегодня у нас будет фруктовая тема. Хочу напомнить, что нарезки, которые у нас здесь выставлены, мы сделали на младших моделях овощерезок CL-20 и CL-30 BESTRO. Для тех, кому интересно, отсылаю вас к предыдущему видео, где мы использовали эти машины. Что касается модели CL-50, все возможности младших моделей, конечно же, здесь присутствуют. Но сегодня мы будем нарезать фрукты для фруктового салата и для фруктовых чипсов. Если бы мы с вами задались целью сделать ролик обо всех или о большинстве возможностей этой овощерезки, это был бы самый долгий ролик, потому что возможности ее, наверное, безграничны. Очень любим мы с коллегами показывать возможности этой машины в пиццерии. По натиранию сыра, по нарезанию овощей, шампиньонов, помидоров, по нарезанию мясной нарезки. Самые различные варианты. Кулинария во всем ее многообразии. Все это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 Насадка на эту овощерезку – это традиционная протирка пюре. Ее компания «Робокуб» сделала специально для России. Обязательно хочу напомнить. В этой овощерезке реализованы все технические и эргономические подходы компании «Робокуб». Такие же, как и в других моделях. Здесь боковой выброс продукта. То есть мы можем ставить гастроемкость большего размера вдоль стола. Здесь большой глубокий бункер правильной формы для того, чтобы максимальное количество продукта сюда помещалось. Здесь системы защиты. Система отключает машину, когда мы открываем толкатель или когда мы открываем крышку. При загрузке следующей порции срабатывает система автопуска. Машина включается самостоятельно. Машина очень проста в эксплуатации, очень удобна. Надо сказать, что эта овощерезка идеально подходит для ресторана для достаточно большой столовой, и в то же время это начальная модель для производства. В последнее время э, тема производства натуральных продуктов для здорового питания возникает регулярно. И те, кто занимается производством, ну, в частности, фруктовых чипсов, естественно, начинают с э, более простых машин, гастрономических слайсеров, вот, и постепенно э, приходят к необходимости увеличить производительность. Овчерезка CL-50 идеально подходит для этой задачи. Мы сейчас порежем э, слайсами несколько продуктов, чтобы оценить все преимущества машины. В первую очередь, напомню, я установил диск-сбрасыватель плоской стороной для того, чтобы срезанный продукт минимально травмировался, когда он шлепается на диск-сбрасыватель. Следующий момент – большой бункер. Большой бункер – это очень важно. Ведь он позволяет разместить нам целое яблоко, целый апельсин, крупную половину ананаса, хурму. Все это нам не нужно будет резать на половинки. Мы можем сразу вставлять целиком. Ну, возможности для чипсов и для вяленых фруктов мы увидели, теперь давайте сделаем салат из свежих фруктов. Для фруктового салата мы используем бананы, груши, ананас, киви и виноград. И даже виноград мы будем нарезать. Для нарезки бананов мы воспользуемся такой замечательной штукой, как составной толкатель экзекти-тюб, который есть на модели CL50 и всех следующих моделях. Этот аксессуар помогает нарезать э, четко перпендикулярно продукты с разной толщиной. В данном случае нарезка банана. Теперь на очереди виноград тем же самым ножом слайсером. Все последующие продукты мы будем нарезать кубиком 12 миллиметров. Ну вот, мы с вами и попробовали в небольшом объеме фруктовую тему. И в заключение я хочу вернуться к тому, о чем сказал в начале видео. Возможности модели CL50, самые популярные овощерезки в нашем модельном ряду, они очень обширны. Поэтому для тех, кто заинтересован попробовать это оборудование на практике, я напоминаю, вы всегда можете получить консультацию от сотрудника компании RobotCube, и во многих случаях можете попробовать наше оборудование у себя на предприятии на ваших продуктах для того, чтобы решить ваши конкретные задачи.